Трансформация, трансформируйте. Как это сделать? Смотрите, если вы злитесь на кого-то, начните испытывать радость в этот момент. Злость мгновенно будет исчезать. В случае, если где-либо у вас что-либо болит, сосредоточьтесь на этом и постарайтесь ощутить в этом месте состояние радости. К вашему быстрому удивлению состояние боли исчезнет. Если хотите, можете там представить даже улыбку счастья. Такая трансформация очень быстро изменяет все в нашей жизни. Если ваш бизнес тонет и вам очень все не нравится, начните испытывать придумание бизнеса, состояние радости. Это тоже поможет вам восстановить ваш бизнес и сделать его процветающим. Еще раз, помните об этом. И радости всем!